День добрый, дорогие друзья, подписчики, зрители канала. Я Игорь Черноусов и сегодня очередной ролик из серии просто о социальных сетях. Я расскажу о хорошем сервисе, он мне нравится, простой, понятный и очень удобный сервис продвижения в социальной сети ВКонтакте. Я расскажу о сервисе, который называется Вкрутилка. Вариантов продвигаться ВКонтакте из сервисов для этой очень популярной социальной сети громадное количество. Чем мне нравится вкрутилка, он относительно молодой. Количество ушастых собак, которые приходят через этот сервис, оно незначительное. И пока никаких проблем за те действия, которые вы выполняете в сервисе, контакт вам не предъявляет. Ну, конечно, если все делать в разумных целях. Для того чтобы начать пользоваться сервисом, вам необходимо пройти по ссылке вкрутилка.ру ссылка на сайт будет в описании данного видео посмотрите пожалуйста внизу что вы попадаете на главную страничку сервиса от вас требует пройти очень такую простую авторизацию для новичков авторизация на сервисе ну, достаточно интересная от вас требует ввести адрес вашей странички вконтакте вот вы перешли на свою страничку нажали «Моя страница», и из адресной строки просто-напросто скопировали адрес странички, вставили в строчку «Введите адрес вашей строки» и нажимайте на кнопочку «Войти». вот Для тех, кто будет начинать пользоваться сервисом, для новичков сервис будет предлагать выполнить какое-то задание либо там прописать что-то в ваш статус либо поставить лайк как было раньше да? а Когда вы попользуетесь уже какое-то время сервисом вы можете входить в сервис без выполнения предварительных заданий просто указав пароль с этого аккаунта я оказывается пользовался уже сервисом и уже даже авторизировался я сейчас введу свой пароль и попаду в сам сервис все очень просто все очень понятно русскоязычный интерфейс посмотрите что от вас требуется конечно от вас требуется в первую очередь набрать вот эти вот баллы очки сервис представляет два варианта это просто напросто их купить то есть нажимаете на кнопочку пополнить да и просто покупаете нужное количество вам кредитов это самый простой вариант просто и быстро Начать продвигать свой аккаунт ВКонтакте через этот сервис. Получается очень все недорого и хватает на очень надолго купленных кредитов. Но если, конечно, вы не занимаетесь какими-то промышленными масштабами продвижения. Значит, если не хотите покупать, то просто-напросто начинаете эти баллы кредиты зарабатывать. Нажимаете на кнопочку Заработать. Вот и как вы можете заработать. Можете поставить лайк, вступить в группу, добавить друзья, сделать репост, оставить комментарий. Покажу на примере нескольких заданий. Вот, поставить лайк, да? Обратите внимание, как выполняются задания. То есть вы нажимаете на ссылочку, переходите на страничку. Ну, здесь я должен поставить лайк. Много фотографий. Вот я нажимаю, мне нравится. Закрыл. Сервис автоматически начинает проверять. Если вы все сделали верно, вам засчитывают это выполненное задание вы за это получаете 30 очков 30 кредитов посмотрите у меня уже их стало 43 на следующую ссылочку нажимаем нравится закрываем опять же сервис проверяет и вам на баланс попадет в данном случае 11 кредитов и так далее иногда проверка идет достаточно долго но вы в принципе на это можете не обращать внимание продолжать выполнять следующие задания а вступить в группу ну все по аналогии попадаете на страничку где вы вступаете в группу опять же нажимаете на ссылку нажимаете на вступить или там подписаться и закрываете опять же сервис проверяет выполненное вами задание добавить друзья вот выполняя это действие я потерял один аккаунт но кто то пожаловался что я там кого то добавил друзья но может аватарка не понравился вот только поэтому конечно что все таки есть возможность потерять или получить бан аккаунта лучше конечно в этих сервисах пользоваться какими то не очень нужными вам аккаунтами с репостом аналогично поделиться все поделиться записью вот так вот видите опять засчитали быстро и просто можно набрать там, нужное количество вам баллов теперь как же эти баллы использовать то есть как же вот например продвигать свои э, посты Набирать себе друзей, но ну, рекламировать себя ВКонтакте. Для этого вы переходите в раздел Накрутить. И вот, что вы можете накрутить: можете накрутить лайки, количество подписчиков вашей группы, друзей себе нагнать, сделать репосты, что наиболее эффективно с моей точки зрения. Как это все делается? Ну, например, лайк. Да? Хотите поставить себе лайк, что вам для этого требуется? Вы переходите на свою стену либо на любую другую стену. Там, вот я сейчас перейду на свою стену в друзьях. Вот Игорь Черноусов, то есть можете накручивать любой другой аккаунт, что достаточно интересно. Ну, вот чтобы нам тут полайкать. Ну, вот, например, вот этот вот репост. Вот этот пост я хочу полайкать. Здесь все лишь 10 лайков, да, открываю этот пост щелкаю по нему копирую его адрес возвращаюсь в крутилку придумываю название вставляю ссылку указываю количество то есть указываю цену ну, вот, когда вы сами зарабатывали вы можете ориентироваться какая примерно цена вот, здесь вам рекомендую 33 балла да ну я вот ставлю 6 и в принципе нормально вот и там например 5 лайков все нажимаю окей ok, задание начинает формироваться вот видите вот это задание уже у меня выполнено полосочка докрасилась до конца полностью можно его удалять а вот это вот задание которое я назвал подарок начинает выполняться Не рекомендую накручивать очень много чтобы все было достаточно естественно значит по аналогии вы можете делать для группы для друзей но я сейчас закажу себе еще немножко репостов да? Опять же для этого же самого Поста, подарок Сюда вставляю тот же самый Адрес поста Цену ставлю, ну например 7 Ну и например 4 вот, Нажимаю кнопочку Окей, все Сформировалось еще одно задание вот не рекомендую злоупотреблять любыми этими накрутками, но вот так вот, чтобы подтолкнуть, чтобы создать видимость, что у вас все замечательно и хорошо на страничке. Вот этот вот сервис вы можете использовать. И у этого сервиса есть еще, скажем так, дочка – это продвижение в Instagram. Сайт выглядит абсолютно точно так же, действия выполняются аналогичным образом. Вот, рекомендую вам этот сервис мне очень нравится он я им пользуюсь если возникнут какие то вопросы пишите в комментарии под данным видео если хотите получить от меня классный подарок каждую неделю то в описании данного ролика есть ссылочка оставляйте свою электронную почту и вам будут приходить хорошие классные подарки раз в неделю по четвергам. спасибо большое всем кто досмотрел данный ролик до конца Всем удачи!